Не знаю, рыба есть, нету, но, ну, наверное, есть какая-нибудь рыба. Ну, не вижу рыбаков. Ну, вот. Странно, здесь из песчаника. Из песчаника этого, который рядом с Личфордом добывали. Он разрушается. От ветра, от дождя довольно-таки сильно. опять что-то гремит придется звук отдельно записывать, но невозможно О, опять римская кладка вот она ну, она с римским цементом а вот как выдало кипичи вообще вага высыпаются песок фактический песок Звук, к сожалению, пришлось записывать отдельно, так как работают люди с отбойными молотками. Создают такой сильный шум, что я сам себя не слышу. Старые стены домов, старые каменные стены, сложены из камня песчаника. Со временем песчаник от ветров и дождей разрушается, превращается просто в песок. Время от времени стены приходится ремонтировать, на место старых вставлять новые камни. Кафедральный собор построен из того же камня. Камень-песчаник, добытый в карьере на южной стороне Литчфилда, стены нефы слегка наклонены наружу. Это все из-за камня, использованного в своде потолка. Примерно около 200-300 тонн было удалено во время ремонтных работ, чтобы стены не упали. Над богато украшенным южным входом в собор Личвелда стоят семь фигур, вырезанных, как уверяет Википедия, из римского цемента. Фигуры слева направо, представляющие святых Августина Гиппо, Иеронима, Амросия Миланского, Григория Великого Иоанна Златоуста, Афанасия и Василия. Плоть до XIX века на вершине украшенного фронтона между двумя шпилями стояла колоссальная фигура Карла II работы Уильяма Вилсона. Сегодня он стоит прямо у южных дверей. В 1660-х годах он пожертвовал значительные средства на восстановление собора. Современного названия Личфилд двоякое происхождение. В Уолле, которая находится в 3,5 километрах примерно к югу от нынешнего города, находилась романа британская деревня Литоцитум. Нет никаких свидетельств того, что случилось с Литоцитум. После того, как ушли римляне, где-то примерно в 410-м и далее годах. Однако Личвилд, возможно, возник в результате переселения жителей из Литоцитума во время его упадка. Общепринятое бритовское название места означает «грейвуд», то есть серый, возможно, относящийся к разновидности деревьев, выделяющихся в ландшафты, таких как ясень и вяз. Это перешло на староанглийский язык, как «лицит», Далее старовалийский «Люит к которому был добавлен древнеанглийский Фелд, что значит «поле» или «открытая местность». Это слово «лицитфэлд» является источником слова «личфэлд». Первое упоминание о «лицитфэлде» есть в записях около 710-720-х годах. Популярная этимология гласит что тысяча христиан были замучены в Личфилде около 300-х годах нашей эры во время кровавого правления императора Диоклетиана, который, в общем-то, устроил сильные гонения на христиан в то время, и не только в Англии. И что имя Личфилд фактически означает «Поле мертвых». Но, правда, нет никаких доказательств, подтверждающих эту легенду, как и многие другие легенды. Ранняя история Личчелда неясна. Первое достоверное упоминание о Личчелде встречается в истории Бедды, где он называется Литтельфельд и упоминается как место, где в 669 году святой Чад установил епископский престол Мерсии. Первый христианский король Мерсии Вульфхер пожертвовал землю в Личфилде Святому Чаду для постройки монастыря. Примерно около 700 года нашей эры была построена первая деревянная церковь. В IX веке Мерсия была опустошена данными, которых мы теперь знаем как викинги, сам Личфилд не был обнеснен стеной собор был разграблен. Личфилд является одним из первых центров христианского поклонения в Великобритании. После вторжения норманов в 1066 году норманы построили новый собор уже из камня, от которого осталось лишь несколько следов. Трехшпильный собор Личфилда был построен между 1195-м и 1249 годами в 13 веке построили стены вокруг собора политика генриха VIII оказала огромное влияние на личфилд реформация привела к исчезновению движения паломников после разрушения святыны святого чада в 1538 году что стало серьезной потерей для экономического процветания города в том же году был распущен Францисканский мужской монастырь, и он стал частной собственностью. Дальнейший экономический спад последовал за вспышкой чумы в 1593 году, в результате которой погибло более трети всего населения. Три человека были сожжены на костре за ересь при Марии I. Последнее публичное сожжение на костре, в Англии произошло в Личфилде, когда 11 апреля 1612 года Эдвард Уайтман из бертон Трент был казнен путем сожжения на рыночной площади за то, что выставил себя как божественный спаситель мира. Во время гражданской войны в Англии Личфилд был разделен. Власти собора, поддерживаемые некоторыми горожанами, были за короля но горожане в целом встали на сторону парламента. Это привело к укреплению стен в 1643 году. Положение Личалда как центра маршрутов снабжения имело важное стратегическое значение во время войны, и обе силы стремились установить контроль над городом. Парламентский командующий, лорд Бург, возглавил штурм укреплений, но был убит шальной пулей в день святого чада. В 1643 году. Рейлисты восприняли это как чудо. Впоследствии собор был захвачен парламентариями, но в том же году был обратно отбит принцем Рубертом. Трижды остожденный собор после краха реалистов в 1646 году снова сдался. Сторонники короля назывались кавалерами от английского кавалер. Они носили длинные волосы и белые кафтаны. Сторонники парламента назывались круглоголовыми, от английского roundheads, название которого пришло от короткой стрижки. Кроме того, круглоголовые носили красный мундиры. В итоге кровель впервые в Англии создал профессиональную армию. В дальнейшем на долгое время красный цвет мундиров стал отличительной чертой английской армии. Во время гражданской войны собор пострадал больше, чем любой другой из соборов Англии. Был полностью разрушен центральный шпиль. Круглоголовые разрушили статуи, памятники, разбили все витражи. Сгорело много ценных документов. Ничего не осталось от крыши собора. Но после того, как люди наелись демократией, они поставили на престол уже Карла II. И во время правления Карла II началось восстановление Личилда, Началась реставрация. Реставрация собора началась под наблюдением епископа Хакета. Ну и, конечно, Карл II достаточно много выделил средств. Быстро отремонтированный всего за 9 лет, его интерьер был реконструирован в конце XVIII века, а затем восстановлен в XIX веке сэром Джорджем Гилбертом Скоттом. Была, была проведена серьезная реставрация собора. На Западном фронте были заменены внешние статуи, а вокруг собора теперь есть... Более 160 изысканных резных фигур королей, королев и святых. Этот собор, который мы видим сегодня, единственный в Англии средневековый собор с тремя шпилями, известный как Дамы Долины, один из самых элегантных в стране. Реставрационные работы в соборе не прекращаются и по сей день.